что ты вообще искал, вот изначально, что ты искал и почему, вот ты, каких выходов ты искал? Я максимально, как мне казалось, реализовался в материальном, то есть я, в принципе, понимал, что нужно делать, чтобы зарабатывать миллион. Я делал уже это и, в принципе, уже там доход какой-то был, но э, я понимал, что как будто бы не идет, знаешь, что есть действия делаешь, но деньги не приходят в том количестве, в котором я делаю действия. То есть, как бы, неравнозначный обмен. И я думаю, блин, я качаюсь в материальном, в действиях. А во внутреннем вообще не качаюсь. Вообще не знаю, как это работает. То есть, у меня ноль понимания. Думаю, кто мне может помочь именно подготовить внутреннее мое состояние, внутреннее мое тело, именно тела мои, к тому, чтобы этот миллион начал приходить легко, комфортно, качественно, вообще вот прям... Как надо. Вот. И я такой типа, Инна, слушай, вот такой запрос, позвонил тебе, можешь ли ты мне с этим помочь? И ты такая, Дима, замечательный запрос. Я тебе, конечно же, я конкретно этим и занимаюсь, и конкретно я тебе могу помочь. Я вроде на миллион-то заработал, но в кармане 300 тысяч, а 700 тысяч нету. А хочется, чтобы миллион заработал, миллион упал сразу же. да. То есть тоже был вопрос, ты вот про это говорил, что как будто бы... То есть я получаю, вот как будто я раскачан на 300, и у меня это миллион 300, 300, 300 вот так заходит. А я хочу просто бац и лям, чтобы был сразу. Странная вещь, продаю на миллионы, но в кармане 300-500 лежит. Ну, я доверился, конечно, я не представлял, вообще не понимал, что будет... Э я просто обозначил, что мне нужно, и спросил, можешь ли ты мне с этим помочь. Ты сказал, да, я этим и занимаюсь. И я, конечно, вообще никакого представления не имел, что это будет. Я единственное спросил, сколько времени нужно будет на это тратить. Что для тебя вообще, вообще в процессе работы, что было самое сложное? Ну, во-первых, нужно было делать очень долгие глубокие медитации. Тело сопротивлялось. Первые медитации все были там зажимы, там болело, тут екнуло, тут не шло. Сразу пина, что происходит, ты говоришь горловая, вся такая вот штука. Нормально расслабляемся, живем дальше. <му> Цель ради чего я пришел, то есть у меня это вело до конца наставничества, что я поэтому собирал все свои усилия в кулак, каждый день нужно садился эти медитации, эти каждый день записывал дел часовую медитацию просто потому что и у меня было с мною сформированное намерение выйти на новый уровень финансов. Через неделю. Быстро. У меня деньги пошли сразу. Я тебе, О, смотри, мне деньги пошли. Я тебе подписал. Прям, смотри, вот деньги посыпались. Материальное, скажем так, произошло, есть, они, Потом... уже, они уже были в кармане, они они виртуальные, да, да, да, да, да. Это... То есть, нам пошли деньги, и мы еще обозначили, что нужно откладывать деньги. У меня даже начал мы отклад... Я откладывал 20 процентов от дохода, то есть, у меня началась подушка большая формироваться, то есть, я как такой крутой, то есть, я прям вот все происходило. Вот я в поле был, и у меня прям деньги начали приходить. Просто мне кажется, я еще меньше работать стал. Кстати, да, я кстати, да, я меньше работать стал, но доходу. Только над, над другим, понимаешь? Работать ты да. столько же работал, только ты немножко да. над другим работал, да? да? Что я делал? Я фокусировался на своем намерении зарабатывать миллионы, то есть я трансформировался к состоянию, в котором люди зарабатывают легко, с комфортом 5 миллионов, то есть я к этому шел. И поэтому я думал наоборот, скорее всего секрет другом. В том, что как раз мы и делаем. То есть мы настраиваем состояние. И уже в этом состоянии деньги приходят. А я делал те же самые действия. Те же действия делаю, деньги бабло усыпется просто. Прям в прямом смысле просто идет изобилие. Вот. Я это понял. Я поэтому... Да, я понял. Вопрос. Ой -ой -ой -ой -ой. Вопрос. Не думал ли ты, что ты херню страдаешь? Да. Вот. Нет, потому что все, что я до этого пробовал, оно не помогало мне зарабатывать больше. Я такой, типа, окей, есть еще один метод попробовать зарабатывать деньги. Медитировать, работать над внутренним состоянием, погружаться в себя, проживать этот опыт. Бляха-муха садиться и медитировать. То есть это нужно было стабильно каждый день. Потому что, ну, я не могу сказать, что это приятная процедура. Вот, потому что там, по Это работа. Это да, это прям работа, я прям чувствовал, что я работаю, реально. То есть ты запускаешь ты круг, пошел, вот это, это, это, погружение, там, это прям работа, реально, ты правильно говоришь. То есть это не, не эти блаженные расслабляющие медитации. Это прям медитация, прям ты чувствовал, что у меня хомуха, что-то в башке у тебя и в теле, и на всех уровнях происходит. Ты какая да. Ну давай, точка А, я к тебе зашел, у меня плюс-минус был миллион. Но миллион был, еще раз говорю, в кармане было тире там до 500 тысяч, и там в дебиторке полмиллиона. То есть, фактически в кармане было полмиллиона. И я хотел и вышел, я сделал полтора, и у меня в кармане оказалось 800. То есть, я доход увеличил. И самое главное, знаешь как, поменялось восприятие вот этих денег. Ну, правда, поменялось восприятие, это правда. То есть, грубо говоря... Блин, денег больше стало. Прям, это прям сразу было. Есть, я сейчас делал за два дня миллион сто. И сейчас я делаю там 5 миллионов заветных. То есть, понимаешь, то есть я пришел к своей цели. То есть, сейчас мне осталось фактически сделать 2 миллиона, и у меня будет 5 миллионов. То есть, вот. Поэтому, ну, к концу наставничества я просто увеличил где-то в полтора раза доход. в два. Вот. Ну, в, два, э, в числах а физически прибавилось в полтора раза, да. Вот. Просто проходила, я это проживал, просто я знал, что у меня есть наставник, который делает свою работу, я доверял и все, что у меня происходило, я, ну, я не помню, то есть там массу ты работаешь и все. Вот. Но самое сложное, я говорю, в самом начале было сто процентов идти, но нужно понимать, зачем. То есть я очень легко это все прошел. Я, мы продолжаем с тобой общаться, я просто как бы на данный момент сейчас ушел в другой. но мы, ты мне все равно помогаешь, поле у тебя мощное. Вопрос первый, поставь себе зачем, то есть ты должен понимать зачем ты идешь сейчас к Ине на проработку своих тонких тел, на расширение своего денежного канала, на понимание усиления своего поля. Ты просто понимаешь, это я тебе больше скажу, у меня люди притягиваются, то есть настолько качнулись, что у меня сейчас, я как бы притягивал, да, но это было... Знаешь, как, когда ты хочешь выступать на тысячу человек, а выступаешь на десять человек. Вот. Мы с тобой поработали. То есть, я, я точно, знаешь, как понимаю, что работа, которую мы делали, она не делает результат в моменте, это не, как бы это не материальный мир. То есть, вот мы с тобой сделали работу, она у меня трансформирует. Вот мы в октябре закончили, ноябрь-декабрь идет трансформация. То есть, в декабре прям яркий, прям, ну, очень фундаментальный был рост. Поставь себе четко понимаешь, если зачем. Тебе это надо, то результат будет точно крутой. Ты охренеешь сто процентов. Но это, это просто состояние, про удовлетворение внутренним миром, просто состояние благости, счастья. Просто, ну, ты будешь реально чувствовать, реально будешь чувствовать чуть по-другому. То есть это, то есть ты обретешь то, что на самом деле дает тебе силы, знаешь, как обрести смысл. То есть мы же смысл еще материальным материальном, в деньгах, а деньги они смысла никого не несут, это как бы такое себе, это, это как бы, а здесь то, что ты делаешь, блин, ты как бы, во-первых, ты очень долго много проживаешь самим собой времени. И ты начинаешь, как бы, у тебя действительно появляются ценности. Ты четко понимаешь, чего ты хочешь, зачем ты хочешь. Ты очень много с собой общаешься. Ну, у тебя очень концентрация мощная работает. То есть ты прям очень легко сконцентрировался, у тебя материализуется это все. Прям. Ну, это вообще ну, это да. ну, другого вознему, уровня. как бы, в основном люди э, концентрируются на внешних. На внешних усилиях, да. на внешних да. достижениях, на внешней обстановке. А вот когда да. прорабатывают внутри, получают результат. Результат Но идет сей... быстрее и мягче, и лучше, Да. И потом, что потому что когда оно материальное, ты пытаешься контролировать материал, а это невозможно. То есть проще расслабить ну, внутренний мир. Вот я и говорю, здесь, конечно, правильно, правильно не сформулирую мысль, но ты правильно абсолютно сказала, что на самом деле нужно учиться развивать внутри вот это вот свое состояние, то есть то, что ты и делаешь. Вот. И я процентов как бы, бы всем рекомендовал, потому что вы так и так к этому придете. Вы делаете и так материальные действий, и большинство из людей не получает в состоянии. Вы заработали, сделали результат, а что-то в состоянии не получили, удовлетворение как такого не получили. Вот. А это потому что пустое. На самом деле нужно прокачивать внутреннее. А как вы его прокачаете, если вы не умеете, не слышите, не понимаете себя? Вот придя к Ине, вы научитесь, говоря, хоть как-то себя слышать, хоть как-то понимать, хоть как-то себя очистите. Знаете, потому что вы, как бы мы, мы себя, знаешь, моем внешне, а внутри помыть не можем, почистить не можем зашлакованный. Из-за этого у нас и состояние говняное, и энергия слабая, и вообще мотивации как таковой такого нету. А работая с тобой, у нас я все почистил, я четко понимаю, что почищенный, шикарный, крутой у меня фонтанируется энергия, плещет, хлещет. Вот, я думаю, люди будут смотреть, почувствовать, будто все. Но это очень круто, на самом деле, почистили, очень классно у меня внутри, прям реально, прям чистенький, блестящий, прям очень хорошо, свежо дышится, прям классно себя чувствуешь. Вот. Я благодарю тебя uh -huh. за то, что ты так все подробно рассказываешь, за то, что ты не скупой на слова, описываешь именно то, что ты чувствуешь. Это, кстати, uh -huh. сказать не каждый может. Поэтому, ну вот, еще раз тебе спасибо за такой прекрасный отзыв. А тебе спасибо за то, что ты мне позволила быть твоим учеником, за то, что взяла меня в работу к себе. Потому что я когда тебе писал, я был не уверен. То есть возьмешь, что не возьмешь, занимаешься, ты этим не занимаешься. Я думаю, блин, окей. Спрошу, а там посмотрим, короче. Спасибо тебе большое, что ты провела со мной такую прекрасную, чудесную работу. И мы с тобой еще не прощаемся. Нет, конечно, не прощаемся. Мы вообще всегда рядом. Всегда как мы рядом. можем рассказать? Как мы можем расстаться? Это да, вчера мы это проговорили, что оторваться да. уже невозможно. Мы да. идем дальше, если ты там очередную какую-то там, или я очередную вершину не можем взять или что-то такое, мы друг, другу, мы друг у друга есть. Это самое главное. Это самое да, важно. Да, да, да.